Ни для кого не секрет, что потребление видеоконтента растет из года в год. Все больше рекламодателей используют видеоформаты рекламы для достижения своих целей, так как динамика привлекает больше внимания и позволяет более простым языком донести до пользователя нужный посыл. Совсем недавно в Директе появились два новых формата — видео в текстово-графических объявлениях и вертикальные ролики. Поговорим о видео в ТГО. В отличие от обычных объявлений с картинкой, новый формат позволяет через видеоролик показать ваш товар со всех сторон. Важно отметить, что такие объявления показываются по всей рекламной сети Яндекса на компьютерах и мобильных устройствах, что обеспечит достаточно широкий охват вашей целевой аудитории. Если у вас нет собственного ролика, не беда, можно воспользоваться видеоконструктором Яндекса. Чтобы увидеть статистику по такому объявлению, необходимо зайти в мастер отчетов, затем выбрать средств, формат и видео. Отдельно для пользователей мобильных устройств Яндекс добавил новый формат Вертикальные ролики для видеообъявлений. Данный формат показывается в рекламной сети Яндекса на мобильных устройствах и в приложениях. За счет адаптации под мобильные устройства, а именно под вертикальные экраны, данный формат позволяет обеспечить больше внимания к вашему объявлению. Для такого объявления подойдет собственный ролик, ролик из библиотеки Яндекса или можно воспользоваться видеоконструктором. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!